Среди миллионов звезд обналичверна верна, егодная. О женщина, так кто же ты, загадка или откровение, необъяснимое свечение среди кромешной темноты? В тебе таятся сотни ликов, величия холодных льдин, частицы неприступных пиков и вся загадочность глубин. Как сон, прогнав зиму безбрежность, кто ж поручил доверить вам всю теплоту свою и нежность весенним ласковым ветрам. Так кто же ты? Понять бы надо. И потеряв покой покое сон, влежу в полотна Леонардо на рифмы пушкинских времен. Я верю, что великий гений сумел таки найти ответ, когда в то самое мгновение, когда шагнул под пистолет. И пусть беснуется природа под шум грозы и ветра свист, Будет жизнь, и будет, будет кто-то ронять слова на чистый лист. Еще напишется немало про ту, которую зовут мечтой, про губы, будто про кораллы, про локон, дивный, завитой. как в миг творения понял Бог, Что потрудился не напрасно. Он только лишь воскликнуть мог. О, женщина, как ты прекрасна!